Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня будем играть The Last Day. И, и сразу, сразу хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, а кто не кушает, взять твою себе покушать. Чай, кофе, с печеньками, бутербродиками, с чипсами и со всеми вкусностями. Так, подойдем к мужику. Так, выживший мне кажется, тебе необходима помощь. У меня есть кое-что для тебя. Так, ага. а что-то выбрать надо идти. А, ты типа... Пожелал. А, ну, собирай... я, кстати, когда я серию начал, зомби напал. А у него веревка, кстати, была. Откуда у... Веревка у зомби, непонятно. Так, собирай ресурсы. Так. Мне очень напоминает одну игру. Очень. Так, из деревьев можно делать топор. Очень напоминает. Блин, забыл, забылка называется. Типа типа... Так, кто это? А, это олень? Так. А, нет. Мебель. Нет, там надо ну, вообще другой совсем делать. Топор. Как топор сделать. А вот топор. Ага, ага, три надо. Ну, хорошо. Как? Собираем. Так, дерево где будет еще? А здесь? А, стоп, там же тоже ресурсы есть? Волк. О, давай бери все. Применить. Можно сразу сходить применить? А, нельзя тоже. Так, надо палки искать. О, палки. Нет, лучше бы, если бы такая игра была, 3D мне нравилось больше. Блин, в реальности 3D было прикольно. Было. Все создать. О, все. Типа, типа, дерево? Зарубите. Да. Срубил. Так, а что дальше делать? Там же, по сути, что еще? Оленя мыть убить? мой кстати, можно сделать э -э меч Копье, копье Ага Создал Все, создал Теперь нужно оленя убить Немножко, конечно, живодерская игра Так Что, кулаками пить? Нет, у меня жизнь есть копье Э, копье где моё? Я не понял. Надеть. Давай, надевай копье. Ну давай, иди сюда. Оружейный модуль. Серьезно? А... На, на, на. А, кто победит? Я победил. Зомби затолпали, блин. А, фиг. А, что у неё зомби есть? Я хотел Лени убить эту зомби тупой пришел. Так, надень курточку ну, М -м, Нормально. О. О, а зачем я копье делал, если у меня есть еще лучше копья? Равно... А, я все равно не мог да? Блин. Надо, давай выпирой. не не мусорку. Ч ⁇ мусор? Ну. Что, мусор? Не, нет, отмена какую удалить? Просто сюда пить Все, опасчив. Что не есть? В смысле? То есть, что за фигня? О, опять зомби тупили. А да да ты что офигел, что ли? Я не понял. Сейчас тебе языком нафиг. На, на. Он одинаково так. Я не понимаю, что прикол? Все одинаково все. М -м, себе. Опять зомби? нет, да? Нет. Иди сюда. Все завалил. Не, ну еще реально так сдохну. Да, да. Такуемся критно очень. Блин, что фигня? Нет, ну зато у нас есть дом. Не <св> знаю, зачем. Так. О! Что это? Я, э, а почему я не могу? Ч ⁇ рюкзак так переп... Нет, нафига. Ну, а ч ⁇ у нас веревки? Нет, ну я пока не понимаю, как тут вообще. Да, блин, как тут скрыто мне? Мы вот копьем я копирую да. блин, серьезно, что мотоцикл сделает? Ей, то и сюда, и все, Офигеть. Ну, допустим, если... О! Чего он? что делать? Эээ, в смысле? Ну, ладно. Сина минут. А что, стопи, у нас? лучше положить? Косточку надо дать. А где косточки нет? Вот. Так, копю, Кирка. А у меня реально ничего нет? Не Ни кости чё? Нет, ну фигня какая. -то. Вода нужна. А, так, здесь, здесь буду да. все нормально так теперь надо дроба давай. блин вечно забываешь что это Такая какая разница здесь так нет. так все теперь камни так ветки какие то где нормальная еда? Кусайте мир. Не, ну олень не могу а нормально, блин, атаковать. А ну тут кирка нужно, а мне нет кирки. Ну вот именно. Требуется кирка. Здесь тоже нифига нет. О. Так, все, можно, принципе? Создаем. Так, еда. Атакует, блин. Хочется есть. Ну я понимаю, но что я могу теперь сделать? Ого, железный. Ерунда. Всё. А что там пистолет на весь? Издеваетесь. Да как ты. Я тут еще зомби. А что так лагает? Да. да как он. Он воздух бьет и меня убивает? Атакуй. Нет, а вот когда я бью, ничего. Давай, мне еда нужна. А я зомби питаться не очень. Блин, тут все гонятся. И зомби, и олени. Я за оленем. Да куда, ну? Да убейте один раз хотя бы нанести? Все, наконец-то. Шкура. Нет, мне не надо. Блин, еще убрать надо. Ну все нужно, а бутылки, все, пускай олень еду бутылки. Все нормально. Кстати, это там, там же можно. Блин, переполнен. До сих пор галфает, блин. Ага. Ускорить 15 монет. Ну, можно. Хотя я думаю, не надо было это делать. А не хочу ждать 10 минут, зачем? Так, все, давай, садись, жюри. Хотя, хотя тут не безопасно, все равно. Так, применяй. Реально у меня все нормально, при. Мы очень напоминает эту игру, я, я вам отвечаю. Мы, вы, вы знаете ее? Я... Так, что нам положить можно? Не, но ну это надо как-то потом Это не, не надо улучшаться, ну, Правда, а зачем правда? Мы еще не можем ничего сделать. Да. Так, вот так. так. Руда, руда. А, типа рецепта у нас нету рецепта. Надо улучшать рецепт. А для мяса, конечно. Я дебил. Пытаюсь сделать фигню. А для мясок? А где ты железа? железо? Вот это интересно очень. Так, мы внутри. Нет радио. Блин, что за фигня? Как я, допустим, я радио должен сделать еще. Если... Как мне это как это? Что это вообще такое? Я вроде бы есть, это барахлое. Вот, вот, вот этого не, болтов нету. это я должен, короче, все бегать и искать. А железо как переплавлять, мне же... Ничего нет. Так, лучше сейчас оружие Чё взять. Так. Винты... Нет, здоровья нормально. Можем еще побегать по этой карте. А, это же есть, да. Зомби здоровы. А буду просто собирать, бегать, искать. Вон, смотри, сколько железа, ё-моё. А зачем? Новый уровень. О. Ну только же новый уровень получать. Да? Известняк. все я не знаю как переплывлять железо тут же нет ничего мы на, на новую локацию перейти кстати не надо, да я так, так и надо будет сделать о что а это за крестик на карте а типа зомби олень по мясо держали. А, надо на новую карту переходить. Все. Армия. Армия тут есть. Так тут же получается так э, апокалипсис типа, да? Да апокалипсис получается. Новые карты надо будет посмотреть, что там. Загрузка быстрее давай. Нет, ну реально вот когда ты играешь э, на мобильной версии, там вообще долго грузится. Если я тебе играл, например, оригинальные Так, типа. Рюкзак. А у меня рюкзака, кстати, нету, по-моему, да понятно вроде бы и нету для не у меня там рюкзак надо ну, самому сделать будет Да все кому все самому придется делать получается это и есть игры вот, смысл этой игры находить предметы и делать и, из этих предметов круг такие там все и мечи, там пистолеты можно, кстати, делать. Потом мотоциклы даже. Ну, конечно, я поехал. Не буду как. И никуда. Я должен исследовать. следовал. О, челку ты. в смысле. А я и беги нафиг. Я кого-то заболел все таки как я говорю тут есть какие-то люди другие походу он тоже на локации а тут волки в смысле пошел нафиг отсюда. офигеть нифига это за мной собака бедная а это моя собака падальщик Тупой. Да в смысле? Мы прожили пять дней. Серьезно? Нифига. не ну я бы... я бы мог бы и не год прожить, если там ничего не делал. Сидел бы на одном месте. В смысле? Нифига себе, пришел на другую карту там. А, у меня собака, кстати, появилась, помню. Но она мне не помогает, конечно, только хуже делаю. Мешает под ноги бросается. Да, Вообще что? Как? Блин. Походу, я рано попёрся туда. У нас было хотя бы чуть-чуть. Хотя там, мужик вообще... Какой-то пацан. Вообще пошёл, блин. В этих трусах, блин. О. Зомби ожил, упал. Съесть и посмотреть. Да нет, ничего не есть. А, у меня всё, у меня ничего нету, да? Я всё понял. Ну да. Вообще все, ничего у меня нету. Хорошо, все там оставил, что ли, получается. ⁇ ба, серьезно? Э -э -э. Капец. А, это вирус. А, ну да. Ага, типа иммунитет отработал. Ну, конечно, нет такого иммунитета даже гуты а что это теперь да <Слых> ч ⁇ не опять ну там вещи если, надеюсь сохранились или нету. или все все или вообще их не будет нигде да ладно пять уже а да надеюсь никого нету да нет на 100 процентов был чел нет, там сто процентов будет реально. Зомби плохо видят? Не замечу. Да, конечно, ага. меня убьют нафиг. И вещи все украду. 5 градусов-то? Нифига. Как я должен в трусах бегать и пять градусов? Блин, чё? Совсем, что ли? 5 градусов там. Сейчас снег пойдёт вообще. А чё, мужик, в принципе. Я тут такой э, в трусах бегаю, блин потому да что реально у меня хотя бы куртка прошлый раз была а сейчас ничего <coughs> просто убили там напали все подряд и волки и зомби и гиганты и зомби Нет. все подряд как так-то вот ничего нету где мои вещи вот мои вещи хотят не мои вещи да бери все плевать. Потом уже потом посмотрим. Где я умер? Вот где-то. Я не помню. Вот серьезно, где-то сдох, вот где-то здесь. Вот здесь, я не знаю, где точно. Короче, надо бегать смотреть, я не знаю. О, собака. вот я где-то здесь умер. Здесь собака появилась здесь. Щенок, да. Хотя, который ничего не помогает. Беги. А ч ⁇ Мне щенок не помогает. Нет, ну конечно, бегать против волка это бесмыслие. А что мне теперь делать? Мне ничего нет все равно. Собака, ты будешь мне помогать как-то? этого волка попасть? Бери все. Не-не, куда отмена? Блин, реально все вещи по пропали. Их нету. затолпал? Еще зомби тупой это Да, походу все, все вещи мы пропали. Я думал, хотя бы не остались. Не, ну все, это все. Все вот эти вещи, которые заработал за всю серию, они просто упали потерялись. И как тут вообще играть я не понимаю. бред. просто бьют тебе и все тебе вещи все пропали. капец просто. я не знаю. вот как тут играть придется. реально все вещи пропали. вот все. их нету. вот просто в других играх они могут там валяться еще. А сейчас нет. все нету. Я, вот я там был в месте где я умер. И... Но щенок даже был, но у меня не было. Да уже. Я чуть не сдох, блин. Капец, как так-то? Зомби на разбивается куча бегут. А, поведут уже. Та та-дам, да, да Там, там, там я один зомби мой убить, а мы то вообще капец, мне надо вообще... А, кстати, вот байк собрать можно, в принципе, не бояться вообще. Просто кататься и там волк не догонит тебя. Еще зомби могут не догнать. А вот если будет волк, то все. И придется его стражаться до конца. Рукопашку, кстати. А потому что у меня ничего нет. И вещи тоже исчезли почему-то. Вот как ты вообще понимаешь? Куда ты ушел? Блин. Вообще полный курит какой-то. От меня даже мужик убежал. Давай приготовим. А, у меня нет. Ну да. Эх, все плохо. Поэтому у меня ничего нет, потому что... Хотя гай, знаете, нет, не гай. Блин, мне ничего нету. Что? А что это вообще? Что это? применить пуси. Рецепты, могут какие-то. Или что это? Что это такое? Что это такое? Кизня какая-то, блин. Чё у меня как раз локалывает эту фигню? Что, Где достаточно места, непонятно. Теперь я помню. А, ничего, а, да чё, без дарбашов можно было бегать? О, так не до этого еще стремиться и лететь реально кайки есть главное все положить чтобы в следующий раз все умрут и ничего не потеряли и тут можно нет лучше кайки вот эти что не очень дорогие а всякой мусор можно вот что это я не понимаю не играть зато залагала и лучше второй раз я не буду повторять помидорчики шкуру можно забрать я не нужно. дерево ему легко забить вот все самое главное здесь есть вот что это не понимаю что это такое так ага сбегать к а это типа запись в дневнике ну, тоже полезно надо будет сохранить так что убрать а вот все вот так Так, все. На этом будем заканчивать. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.